Здравствуйте, мои дорогие друзья! Самые дорогие, самые любимые, доброе утро! Вчерашний день дал мне возможность почувствовать ощущение радости от того, что ты сделал что-то хорошее и доброе. Столько посыпалось комментариев, благодарности и спасибо ко мне. Оказывается, многие делали это все вместе со мной и получили удовлетворение и хороший эффект. Что ж, продолжим урок номер два. Сегодня мы продолжим массаж биологически активных точек лица и головы. И если получится, перейдем к рукам. Вчера мы говорили о том, что у нас на лице и на голове очень много разных биологически активных точек, которые дают возможность организму нашему проснуться. Ну, просыпаемся, конечно, начинаем делать гимнастику, но уже еще в постели. Вчера одна из моих слушательниц дала мне ссылку о том, что есть еще гимнастика, она идет гормональная. Очень мне понравилось, Я о ней раньше знала. А сейчас... Покажу из той гимнастики, я ссылочку под видео сделаю, одна женщина, там не по-русски так написано, что трудно даже выговорить это имя, дала урок, как делать себе гимнастику гормональную. Начинается она с того, что мы берем ладошки. И сейчас мы тоже это сделаем. Берем ладошки и начинаем растирать. Растираем вот эту часть от пальца и вот эту мышцу, которая под большим пальцем. Твердо нажимаю их друг на друга. Это является упражнение. Сразу между пальцами тепло. Если там тепло, значит в вашем организме в принципе все нормально. Если нет тепла, значит надо на что-то обратить внимание. Дальше это, это не я такая женщина. Ну назовем ее условно Дина, потому что там много D было, звуков вот эти разогретые пальчики прикладывает к глазам. То есть она вот так вот разогревает их сильно сильно И вот так прикладывает. И считает внутри себя 30 секунд. Тепло, которое возникает в ладонях, поступает прямо в глаза. В глазные яблоки. Следующее ее упражнение Мне тоже очень понравилось. Правая рука кладется на лоб, левая сверху. И растираем от виска к виску. Можно нажимать, чтобы не было морщин. Можно не нажимать, тоже 30 раз. Эффективно, очень. Мне понравилось это упражнение. Вот волосы мешают, конечно, можно было их вот так убрать лентой или резинкой. У нас есть выбор, у нас есть возможность эти упражнения обогатить и увеличить их для того, чтобы заставить свою голову работать. Ну а сейчас я быстренько пройдусь по тем точкам, которые мы усвоили вчера и очень хорошо уже усвоили, которые можно делать и возбуждать, активизировать еще лежа в постели. Два пальчика ставим сюда. Мы ручки растели, мы вот это потерли. Между прочим, да, вот это движение умывание, как мусульмане делают, это очень хорошее движение. И начинаем активно двигать ими. Я сейчас не буду точки все повторять, а просто. Сразу начнем делать гимнастику. Ну, предварительно, давайте повторим. Точка третий глаз, виски, крылья носа, подбородок, под зубами. Здесь козелок, подзатылочные бугры и соединение, ну, назовем это упражнение атлант. Потому что там есть второй позвонок, он называется так атлант. Он держит нашу голову и держит позвоночник. Это позвоночник. Череп просто делается. Итак, начнем. Делать можно любое количество раз. Хоть 4, хоть 6, хоть 8, хоть 10, хоть 20, хоть 50. Одна женщина мне когда-то, я участвовала в проекте Майл.ру, ответы несколько лет назад. Пишет, я беременная, у меня сильно болит голова. Что мне сделать? Я говорю ей, берешь восточные впадины, вот это упражнение, 50 раз вперед, 50 раз назад, ей сразу помогу так что я делаю я сейчас включаю музыку Включаю музыку какая-то музыка нет это не наша музыка ребята я хотела Хотела я сделать все это на компьютере, под бодрую музыку. Но сегодня очень сильный мороз. Дети остались дома, и пока они спят, я взяла чужой телефон и хотела под чужой музыкой что-то сделать. У меня ничего не получается. Ладно, без музыки. Это не моя музыка. Я хотела другую музыку. Так, ну и так вперед. В одну сторону. Сочки. Шиточки надо снять. такая лентяйка, мне хочется в одном упражнении сразу сделать несколько. И я, поскольку этим занимаюсь уже лет 10, то если я что-то буду делать дополнительно, вы на это не обращайте внимания. У меня уже на автомате это пойдет. Подбородок. Вот и все, пробежаюсь быстренько по голове. Очень важно. Сразу начинаются руки. Автоматически начинаю работать с руками, потому что следующее упражнение, оно после ушей пойдут руки. Давайте сразу и уши сделаем. Серёжки, серёжки надо снять однозначно. Почему молчим? Потому что в это время, во время выполнения упражнений, желательно свое внимание сконцентрировать там, где происходит движение. Теперь в сторону на 45 градусов. У кого проблемы с ушами, если отиты были или еще что-нибудь в этом роде, сильно себя не насилуйте, до боли не доводите. Сами почувствуйте прилив крови к ушам или к другим органам, которые сейчас мы будем делать. Удовольствие. Вот просто удовольствие. А теперь мы возьмем и потянемся с удовольствием. А -а -а -а. Со стоном. Вот так. А -а -а. Вперед. О, хорошо. А -а -а. Во всем этом комплексе главное, конечно, удовольствие. И начинается уже по-другому двигаться кровь в организме. И, кстати, в кровь, э, вот мы говорим, состав крови чего кровь? Григоциты, эритроциты и прочие, там, другие компоненты. Гормоны и флюиды, они что же где-то двигаются? Невидимые какие-то частицы, неощущаемые. Что нас заставляет быть в тонусе? Что отсутствие чего мы... При чего-то мы падаем в ныне, помню. Это все зависит от, от, от тока крови абсолютно и от нервов. Потому что есть кровеносный сосуд, на рисунках красным, да, написан и нарисован обычно, и синий. Вот они рядышком идут. Венозная кровь и артериальная кровь. А третий рядом с ними проводок идет нерв. И этот нерв и два тех проводочков, по которым кровь идет, они подходят каждой буквально клеточке. Каждой. Если мы занимаемся упражнениями, гимнастика, силовой, растут мышцы, увеличивается, допустим, мышечная масса, увеличивается количество этих длина кровеносных сосудов и увеличивается нерв. Это к тому, что нервные клетки восстанавливаются или нет? Восстанавливаются при определенных условиях. Итак, уши мы повращали. Теперь мы ладошкой прижимаем уши на встречу друг другу и начинаем вращать вперед. Очки, конечно, здесь мешают. А теперь хлопок. Вчера я обещала поговорить о том, что очень трудно бывает заснуть иногда, когда человек находится в возбужденном состоянии по разным причинам. Я знаю несколько упражнений, которые помогают мне засыпать. И они идут по нарастающей. Первое – это просто надо лечь, расслабить все свои мышцы, все свои суставчики, пробежаться внутренним взором по организму, где-то ручкой шевельнуть, ножкой дрыгнуть, как собачки засыпают или кошечки. Или сами у себя, наверное, не раз еще, э, -э, ловили на том, что дергается что-то, какая-то нога или рука. Либо повернуться на бок, крепко обнять. Кого-то или что-то, подушку, например, большую, это правда, реально. Глубоко вздохнуть, глубоко-глубоко, выдохнуть, вздохнуть, расслабиться и уснуть. Это первый пункт. Не помогает? Тогда переходим ко второму пункту. Закрываем глаза. Когда мы закрываем глаза, всегда перед внутренним взором происходит что-то. Это либо плывущие круги, какие-то рисунки, кто-то видит э, вообще картинки какие-то. Начинаешь внимательно это разглядывать. Вы все знаете про считание слонов, баранов и так далее. Но считать не надо, просто разглядывать, и как будто ты кому-то передаешь, транслируешь информацию. Так, в левом верхнем углу появляется белая... Э, Туманное пятно, допустим, оно плывет куда-нибудь туда-то, оно снизу там черное выплывает. И начинаешь мысленно их описывать, и как будто ты кому-то это все рассказываешь. Не заметишь, как уснешь. Но бывают такие ситуации, что ты все равно заснуть не можешь. Тогда есть третий способ. Третий способ следующий. Очень важный орган ⁇ язык. Очень важный наш орган, язык, это мышца. Мы кончик языка упираем либо в зубы, либо в нёпа, либо в верхние, куда вам удобнее. Просто упираем и начинаем давить. Напрягать язык начинаем. И считаем при этом до 20. Начали. Раз, два, три, четыре. С каждым счетом увеличивает напряжение 7, 8, 9, 10, 11, 12, сильнее 14, 15, 16, еще сильнее 18, 20, отпустили все. Во рту появляется море слюны. Это значит, что расслабляется нервная система. После этого просто, просто организм сам уснет. Два раза сделать это упражнение. Три. Это вот техника засыпания. Но бывают случаи, когда и это не помогает. То есть ты уже все сделал, смотришь, а у тебя мысли уже где-то витают, где-то они летают, что-то, они там размышляют, придумывают или наоборот кого-то ругают. Но тогда остается последний, самый эффективный. Самый мощный способ или два. Его мне подсказала одна бабушка, давным-давно не знаю где. Она говорит, если я себя ночью не могу уснуть, я встаю, беру конфетку и эту конфетку просто сосу во рту и засыпаю, не знаю как. Правда, я пробовала. Помогает. И самый мощный, взрывной способ встаешь, подходишь к холодильнику, берешь молоко, ставишь его. Кружечки в микроволновку, подогреваешь немножечко кусочек хлеба или другого жевательного материала. Выпиваешь это молочко с медом, ложишься и начинаешь считать баранов, разглядывать круги, напрягать язык. Не заметишь, как уснешь. Вот эти, такими способами я засыпаю, когда бывает, что трудно уснуть. Но ну, это бывает очень редко. Обычно ложишься и все. После вот суставной гимнастики, которую сейчас мы будем продолжать делать, ложишься и все. Итак, суставная гимнастика. Я ее знаю много-много лет. Это не я придумала. Это есть у нас замечательный человек, Мир Закарим Санакулович Норбеков. У него есть институт в Москве, называется он Институт Человека. Находится на Дубровке. Помните, когда-то был теракт в 2000 каком-то году на э, Норд Ост. Театре. Вот там, в этом месте, на Дубровке, метро Пролетарская, в Москве, находится этот институт. Я в институте в этом училась, на преподаватели системы. Поэтому я эти упражнения знаю и как специалист с вами делюсь этим. Если вас интересует более подробная информация, можно набрать в интернете и посмотреть. Итак, руки. Руки. Пальцы, проводники между мозгом. И развитием языка, именно речи, языка, когда мы массируем пальцы и начинаем с ними работать, у нас активизируются те центры головной мозги, которые связаны с речью, с разговорами, с развитием языка, с набором слов, словарного запаса и так далее. Вытягиваем руки перед собой, стараемся ладошки, чтобы смотрели вниз пальчики, начинаем их тянуть к себе, вот так Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не надо вот так их разгибать. Просто напрягаем, расслабляем. Напрягаем, расслабляем. Здесь в запястье 14 суставов находится. И мы их... Теперь вверх. Все пальчики вот так в строй должны встать. Раз, не получается? Ничего. Делайте так, как получается. Но старайтесь. Два. Если десятая доля миллиметра произошло движение вот здесь в суставе, прекрасно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ставим параллельно пола. И навстречу у друг другу пальчики. Вот так. Три. Четыре. Восемь, девять, десять. Волей не волей напрягается грудь, Напрягаются вот эти мышцы, где у нас складки гусеницы у женщины начинают расти. Они не волей напрягаются и куда-то потом пропадают. <как> Настрой. В сторону. То есть они смотрят эти ладошки у нас теперь в разные стороны, параллельно полу. Семь, восемь, девять. 10, Теперь кулаки. Сжимаем кулаки и делаем акцент внимания на сжатие. 7, восемь, девять, 10, А теперь разжимаем, раскидываем везде. Позитив. Четыре, пять, шесть. Мужа со встрехием. Восемь, девять, десять. Очень важно вот эти делать щечки щупаны. Прямо по 10 штук на каждый пальчик. В любое время дня, в любом месте. Не забываем про большой палец. Вот это серьезно. Мама, ну, ну, чтобы забыли наше любимое упражнение на ну, вынос мозга. Приготовились. Но ну, это трудно. С... Через два дня у всех все будет получаться. Большой палец левой руки. И мизинец правой руки соединяются. Правую руку отворачиваем от себя и соединяем большой палец правой руки с мизинчиком левой. Соединяем. Правой рукой возвращаемся назад, соединяем безымянный палец правой руки с большим пальцем левой руки. Возвращаемся назад. Большой палец правой и безымянный левый назад средний правой большой левый назад большой правой средний левый назад указательный правой большой левый назад большой правой указательный левый назад большой левый мизинец правый и, наращивая скорость, не теряя внимания, сделали так 50 раз. 50, не меньше. Очень хорошо прошло. Делайте в течение дня его много-много-много раз. Так, ну все, сейчас время уже у меня много, я заглядываю все время на часы, это учительская привычка. Когда урок ведешь, ага, две минуты осталось до конца, надо подвести итог, еще и зауч там сидит в конце класса. Тут надо самое главное сказать, задать задание надо и не, не задержать учеников. Я не знаю, я на сегодня больше говорила, чем положено. И последнее упражнение на руки, на кисти рук. Мы сжимаем кулаки твердо и начинаем размешивать. С усилием что-то мы там размешиваем, что песок, бетон, с усилием. В обратную сторону. Руки параллельно по 8, 9, 10. А мне уже можно их, смотрите как, по очереди или в другую сторону. Одна вверх, другая вниз. Ну, это усложненный вариант. Потрясли. сегодня все. Пока. Теперь я подвожу итог. То есть ваши комментарии, которые вы будете оставлять у меня на YouTube, на котором вы сегодня же все зарегистрируетесь, усвоив мой следующий урок, буду служить мне форватером для того, чтобы дальше. Меня делать следующие уроки. Такие упражнения для каждого сустава буквально есть. Локти, плечи, потом ноги, все суставы на ногах и весь позвоночник. Я хочу сделать небольшие ролики по всем суставам. И в конце полностью сделать всю, всю эту гимнастику, чтобы у нас укладывалось 15 минут. А сейчас пока с разговорами, с уговорами, потому что с одной стороны матрица здоровья, суставы, с другой стороны психологические беседы с вами. И они две матрицы так соединяются, и получается у нас рукопожатие. Очень интересно и много я хочу рассказать про рукопожатие. А тема сегодняшнего занятия у меня была поглаживание. Каждый человек должен, не должен, а желательно, чтобы он получил не менее 17 поглаживаний в течение дня. Это прикосновение, это маленький комплимент. Большое спасибо тому человеку, который мне вчера написал прекрасный массаж. Человек, который владеет восточными единоборствами, для меня это была самая лучшая похвала. Спасибо тому, кто мне написал, я сделала все вместе с вами, и у меня получилось. И я себя почувствовала лучше, и у меня поднялось настроение. Вот эти комментарии вы будете мне писать не в Одноклассниках, а в на ютюбе, там, где они должны быть на самом деле. Но очень многие мне говорят, а как туда попасть, а как, значит, зарегистрироваться, потому что комментарии могут оставлять те, кто там зарегистрирован. Итак, до следующего урока будем регистрироваться. Всех люблю!